Дорогие друзья, и особенно мужская аудитория моего канала, потому что вы давно уже спрашивали и просили сделать обзор магазина мужской одежды в Алании. И, наконец-то, в Алане открылся магазин Кип. Кип это одна из старейших турецких марок. Производство одежды они начали еще в 1970 году в Англии, и марка переехала уже в Турцию в 1980 году. И с тех пор является одной из самых крупнейших марок мужской одежды в Турции. Производят более 2 миллионов наименований мужской одежды в год. Представляете? И также это одна из ведущих а, марок мужской одежды в Европе. Где находится магазин Кип? Находится он в самом центре. Вот я сейчас стою а, на улице яйла йолу С той стороны улица Ататюрка и а, Акбан, а также набережная. Прям от набережной по прямой, по направлению к горам. Вы э, идете по улице Я и И, конечно же, не пропустите магазин Кип. В описании к видео оставлю ссылку. Давайте сейчас пройдем, познакомимся с владельцем этого магазина и, конечно же, посмотрим ассортимент и цены. Сейчас в магазине Кип также сезонные скидки. И, например, рубашка можно купить от 89 лир штаны брюки от 89 пальто от 600 лир пиджаки от 400 и костюмы классические костюмы от 500 лир в описании к видео я оставлю ссылки на местонахождение этого магазина на facebook instagram и их адрес Дорогие друзья, Хасан Им, владелец этого магазина и сейчас он расскажет нам немного об истории этой марки. Ну и дальше мы с вами пройдемся по магазину, я вам покажу ассортимент E, Alanya'nın böyle bir ihtiyacı olduğunu düşündük. E, biz kendimiz de 25 yıldır sektörün içerisindeyiz. işi mutfağında piştik. E, erkek giyimin öncü markalarından biri. E, KİP'te iş ortağı olduk. E, ayrıca firmamız Ramsey Kip, Gürben Kurbu'a ait. E, dünyanın e, en büyük firmalarından birisi. Hem üretim olarak Hı -hı. hem görsel olarak hem kalite bakımından. E, dünyada 25 ülke ihracat deponumuz 20 ayız. Сейчас tane. мы с Айханом примерим, покажем вам ассортимент и примерим три разных варианта, поэтому оставайтесь а вместе с нами, вы увидите Айхана в красивом классическом костюме. Сейчас для Айхана мы выберем классический костюм. Классический костюм, джинсы и футболку. И э, выберем такой более или менее casual костюм. Э, очень много разных вариантов классических костюмов в этом магазине. И э, пиджаков, вот таких вот casual пиджаков. Например, вот такого вот плана. Айхан, цена? Фиат? Стоит такой пиджак, это новый сезон, стоит он 900 лир. В этом магазине очень качественные, очень качественные вещи и потрясающий крой. Мне очень нравится. Цена? Сколько стоит? 140 лир, например, вот эта вот рубашка. Есть брюки, классические рубашки, более такие casual рубашки, брюки различных видов и цены на самом деле есть, например, пиджаки, покажу вам чуть позже, которые стоили 600 лир, а сейчас стоит всего 200 лир. Например, есть джинсы. джинсы различных цветов, различных моделей. Нам очень понравилось, когда мы пришли в этот магазин первый раз, нам очень понравилось. Особенно мне очень понравился ассортимент. Ну и, конечно же, качество, качество вещей. Можно подобрать различные э, луки. Например, здесь вот видите, уже в этом магазине что мне понравилось, есть, например, луки, э, брюки и пиджак можно э, подобрать. Цены на рубашки. Покажу вам цены на различные рубашки. Например, э, вот такая вот обычная классическая рубашка стоит 159 литров. Очень много разных цветов. Но сейчас смотрим Айхану Классический костюм есть также ветровки, куртки. Вот такая вот ветровка. Да, ветровка для лета стоит. Стоит восемьсот лир. Айхана мы нашли вот такой вот красивый костюм. Кэжуал. Пиджак. Айхан, пиджак, некадар. Некадар. Пиджак 800 лир. К этому пиджаку вот такого вот цвета брюки. 200 лир. И к этому пиджаку вот такая вот рубашка. Сейчас Айхан померит, померит этот... В этом магазине все расположено прям по цветам. И вот вы видите, вот такая вот красивая футболка. Стоит... 100 лир. И к этой футболке можно подобрать вот такого вот цвета брюки. И, конечно же, к этому набору можно подобрать такого же цвета и пиджак. Брюки стоят 249 лир. Или можно рубашечку, как вот здесь вот показано. Рубашечку и сверху вот такой вот пиджак. На самом деле ткань, прям такая ткань очень приятная и мягкая. Здесь расположена классическая обувь, классические ремни и классические галстуки, классические костюмы, а также подтяжки. Мне очень нравится темно-синий темно цвет костюмов, и Айхану мы решили выбрать вот такой вот костюм, померить темно-синий костюм. На самом деле, сейчас в этом магазине есть скидки, и костюм можно купить от 500 лир. Такой костюм сколько стоит? Такой костюм стоит тысяча триста восемьдесят триста девяносто лир. Брюки и пиджак. Чуть позже Айхан померит с белой рубашкой. Есть различные цвета, есть серые, темно серые, различные фактуры. Есть, например, даже вот такой вот интересный светло-светло-голубой костюм. Конечно же есть жилетки и и рубашки галстуки. И здесь представлены тоже темно-синие и черные костюмы. Некодар. Сколько стоит вот этот костюм? Этот костюм стоит 1195 лишь. Представлены различные цвета. Мне очень нравятся темно-синие и темно-серые костюмы, а также вот такие вот фактурные, с такой вот фактурной тканью. Ну, средняя цена на костюм, если без скидки, 1000-1200 лет. Ну, и, конечно же, жилетки классические очень красиво смотрятся э, с брюками и с пиджаком. Например, вот этот костюм, пиджак и брюки стоят 800-800 лир. Магазин очень просторный, но, несмотря на то, что магазин просторный, здесь очень много, очень большой выбор вещей. Например, вот такого плана брюки можно купить вот, вот с таким вот более или менее пиджаком, casual пиджаком, Березно. стоит 700 литр такой пиджак. Видите, как я вам говорила, в магазине все расположено по цветам, поэтому вам даже не придется думать о том, какой, какому пиджаку какие брюки подобрать. Например, вот здесь вот светло-серый пиджак вот с такими вот э, серыми брюками. Очень здорово и э, помогает сохранить время. Футболки. Рубашки. Такая рубашка стоит 219 лир из натурального хлопка. В магазине постоянно есть товары по скидке, поэтому вот смотрите, например, вот этот пиджак стоил 600 лир, сейчас он стоит 200-300 лир. И вот с такими вот э, голубыми, темно-голубыми, темно даже темно-синими брюками очень красиво будет смотреться. В общем, друзья, выбор здесь просто э, невероятный. И классических пиджаков, рубашек, и более таких casual вариантов, например, вот такого плана. И, конечно же, футболки, вот такого плана футболки Айхан очень любит. В прошлом году мы ему покупали, и в этом году, я думаю, тоже купим такие футболки. Очень мне здесь понравился вот этот пиджак. Он тоже такой casual, стоит 600 лир, и можно носить с футболкой. Футболка стоит 99 лет. И очень здесь мне понравилась вот эта вот куртка. Тоже она и casual, и классическая. Стоит 600 лет. Очень, да, новый сезон. Очень легкая. Прям. Но, э, видно, что э, тепло будет держать. Айхан тоже ее померит. О, совершенно... В общем, в этом магазине глаза просто разбегаются. Прям все. Вот честно, редко в каком магазине мне прям нравится все. Вот видите, еще один пример того, как можно, например, сочетать вот, например, вещи. как можно сочетать вещи. Вот такой вот пиджак с вот такого цвета брюками. Или, например, вот такой вот пиджак болотного цвета с брюками. Этот пиджак, мы вам уже говорили, этот пиджак стоит 899 лир, а брюки 300 лир. Есть также джинсы, джинсы стоят 219 лир, вот такие вот джинсы, классические джинсы, которые можно, например, носить вот таким вот пиджаком. Большой выбор, э, очень классный магазин. Очень мы рады, что в Алании э, открываются магазины такого класса и с такими качественными вещами. А сейчас мы, и Хану, выберем три костюма, померим и, конечно же, покажем покажем вам. Первый э, набор, который Хан мерит на 2000 лир полностью брюки рубашка ботинки и, и ремень пишите в комментариях как вам мне очень нравится вот этот вот пиджак и конечно же рубашка тоже такая вот интересная и брюки сюда очень потом айхам насыл бендинг очень красивый набор, но такой более или менее casual. Более или менее casual. И сейчас Айхан померит классический костюм с белой рубашкой. Сейчас Айхан померил классический костюм. Этот костюм полностью натуральный. Полиэстера нет в составе. Стоит 2500 лир. Пиджак, брюки... Пиджак, брюки, ботинки, галстук, ремень и рубашка. Вот такой вот классический костюм. Пиши, пишите в комментариях, как вам. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Да, очень красивый костюм. И особенно темно-синий цвет с таким вот интересным галстуком, классической белой рубашкой. Очень здорово смотрится. Да, <смех> очень красивый костюм. Пишите в комментариях, как вам. Ну и конечно же, если вам нужен классический, костюм, если вам нужен классический костюм, можете прийти в магазин КИП и приобрести очень качественный, очень красивый. качественный красивый костюм. Айхан говорит, что костюм, как я уже сказала, из натуральных тканей. Поэтому, из натуральной ткани, поэтому он даже чувствует, как костюм дышит. Не синтетика. И вот такое вот классическое пальто 900 лир можно на пиджак, на костюм. Очень красивое пальто. Очень красивое классическое пальто. Просто здорово. Тоже темно-синее. Да? Угу. Насыл в пианино, Рим. Рим. Да. И вот такой вот более летний вариант. Футболка, брюки и ботинки. 850 лир. Ну и, конечно же, в этом магазине есть портной, который прямо на месте подошьет вам брюки, пиджак, то есть подгонит все по фигуре. Как вам такой лук? Мне очень нравится. Ну и сверху, конечно же, можно надеть... Сверху можно Айхан наденет... Э, оденет э, куртку. Сверху Айхан оденет куртку, которая, э, которую можно, например, сейчас в Алане вечерами еще прохладно можно носить вечерами куртка стоит 800 лир вот это наверное самый самый комфортный вид который самый красивый и самый удобный лук который мы подобрали носок Как вы думаете, какой из трех вам понравился больше? Мне, конечно же, больше всего понравился вот этот. На втором этаже находится портной. И все купленные вами вещи портной сразу подошет по размеру и подгонит по вашей фигуре. Пиджак, брюки, рубашку, даже футболку. Айхану мы приобрели брюки. Также, как я вам уже и говорила, портной их подшил. И сейчас Айхан довольный и счастливый идет работать. Айхан, самый нун колдему, что ты говорил дума? очень Дорогие друзья, мы вас тоже приглашаем в этот э, качественный, хороший магазин. Надеюсь, что вы тоже найдете, особенно мужчины, конечно же, мужчины, найдете себе то, что было э, вам по душе. Многие из вас просили снять это видео, поэтому я надеюсь, что вам понравится и ассортимент, и цены, ну и, конечно же, качество. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Вот такая вот классная солнечная погода у нас стоит. Очень жарко. Конечно же, добро пожаловать в Аланию. Всем пока-пока.